Ну, что ты стоишь и молчишь дурак такая давай уже нормально веди себя привет друзья помните как все начиналось радужно и приятно А как закончилась вот такая вот печаль это видео так закончилось а история по-другому будет развиваться то есть те кто не понял что порадуется и ворон ворон вы ошибаетесь эта тачка как в бумере с трупом багажники стоит два раза больше, чем купил я ее, так что не надо ля-ля, труля -ля. Ладно, а вас не будем говорить, вы этого не служивайте. Короче, у нас проблема. Проблема может быть серьезная, может быть очень серьезная, а может быть вообще мелочь. То есть э, главная проблема, которая уже явная и очевидная, это сцепление и, возможно, маховик. Скорее всего, маховик тоже поврежден. Но э, вот этот стук он конечно пугает, даже меня, человек, который в принципе в теме, он напугал Да. дрожи в коленках да, и это все мелочь все решается, все меняется просто главное понять, есть смысл машина хорошая, свежая, бодрая но это не какой-то эксклюзивный там, вариант, не какой-то олд таймер, чтобы в него вкладываться там, воевать за него, реанимировать хорошая машина, но банальная то есть, мне проще ее продать вот так как есть с этой же проблемой ее прибалты, поляки заберут. Я уважаю и поляков, и прибалтов всех уважаю. Вообще. Не надо сейчас переводить это на рельсы какие-то дурацкие. Сейчас мы вместе попробуем определить причину. Что мы сделаем в первую очередь? Начинаем с самого простого. Проверим уровень масла. Потому что, может, масляная голова не тупо, и поэтому стучит. Погнали. В первую очередь нюхаем. Отчетливого запаха дизеля в масле нет. Вынимаем щуп. И что мы видим на нем? Нормальный уровень. Только масло жидкое чересчур. И это, конечно, странно. Очень жидкое масло. При том, что холодное. Так, давайте знаете, что сделаем? Заведем. Прослушаем форсунки, прослушаем блок ГБЦ фаниндоскопом, посмотрим на состояние его. Запускается прекрасно. По крайней мере, вчера запускался без проблем. Сегодня тоже Вот что происходит Дыма нет практически вообще О! Тут двухстволка Ничего себе А вот чуть-чуть дымит Видите слегонца Легкий дымок, свойственный любому дизелю доскоп. играем доктора итак судя по сливовую обратку эти две порсунки вообще мертвые были я так думал это на подходе а вот это хорошая по факту вот в ней есть ляз отчетливый то есть вроде бы как она бешеная удивительно потому что сливает она мало теперь следующий тест отсоединяем поочередно штекеры и смотрим что меняется так пошел раз колбас второй цилиндр то же самое третий цилиндр меняется четвертый цилиндр оба на вот это прикол. Вот эта новость. Она вообще не работает. От слова абсолютно не работает. Да, нормально. Нормально. А тут вообще прям расколбас бешеный. Я удивлен, вот реально я очень удивлен. Не, не стучит. В общем, дальнейшие действия. Радоваться, ехать на стенд, проверять форсунку или же просто помять местами. Так мы точно узнаем, что это форсунка, а не компрессия. Потому что если в горшке во дело, то вот. машину надо с пляжа ловить нечего. Так, предварительно. Нужно очистить посадочные места от грязи. Давайте махнем вторую, то есть третью и четвертую. Так. Теперь тут есть такая заглушка. Ее нужно повернуть, по-моему, по часовой стрелке. Опс. И после этого достать. И мы получаем доступ к болту. 40 на 40 тут есть один нюанс если мы полностью выкрутим болт то коромысло которое он прижимает упадет по крышку и нам придется ее снимать там есть хитрость откручиваем приподнимаем чуть-чуть и переставляем специальный паз фиксатор он ну, вообще как будто бы и не был прикручен так теперь камеру в сторону потому что не хочется мне снимать крышку сняли трубок питания ни в коем случае не кидаем их в грязь грязь это враг лютый топливных систем ну и пробуем достать опа поддалась обошлось без станцев с бугном аккуратно чтобы не упал колечко осталось внутри вот, смотрите что творится форсунка Вообще не рабочая. Либо там компрессии нету. Да. Короче, Ребзи шоу мозговым. Цилиндр вообще не работал. Вот. В таком состоянии находится распылитель. Вот. Сопла видны. То есть топливо поступало, но не сгорало. Почему? Да потому что <смешно> прогорела прокладка. Ну, не знаю, будет видно или нет. Ее сожгло нафиг. Я вот никогда не забывал про тест газов из горловины, на этот раз забыл про него сделал уже ну, по факту, да, когда понял что проблема есть давай фокусируйся вот в общем компрессию из четвертого горшка точнее газа из горшка давила в картер, давила прямо в мотор вот и все, и цилиндр не работал какие могут последствия быть надо думать теперь давайте для начала осмотрим распылитель Съемка в экстремальных условиях Если разобью телефон Будет вообще печаль печальная Уже сколько я их поломал Сколько разбил Так, щетку Смотрите какой нагар образовался Щетка его не берет в общем, сейчас очищу и продолжим. Не переключайтесь. Бой продолжается. Гляньте, что творится. От прокладки осталась половина ровно. Фокус получится поймать? Да, вот. Видите? Теперь нужно ее туда достать. Любой ценой она прикипела наглухо. Вроде бы сама шахта не разбита, это уже радует, но нужно фрезовать, иначе потом из-под раковин опять пробьет. Ну вот, уже что-то. Идем правильным путем. Лайфхак. Как достать сгоревшую шайбу из шахты. Солидол на кончик отвертки. И вот так это еще не вся она. Красавчик Батыр. копсового Баракала. Отличный способ. И оставшуюся часть. Сейчас мы достанем по методу Батыра опс вот она же она уродина или красавица или молодец или дурак такая. это потом мы решим но сейчас проблема не то чтобы решена короче мы все еще на верном пути на сегодня все считаю что мы очень плодотворно поработали Надеюсь, что причина была вот в этой злополучной прокладке, которая прогорела. Я всегда при покупке, при проверке открываю горловину. Если картерные газы пруд, значит есть проблема с поршневой. Тут вот как-то помутнение рассудка не проверил. Но в итоге картерные газы были от того, что травила эта форсунка, понятное дело. Будем идти дальше. Я хотел сейчас поставить первую попавшую шайбу. Такую вот нашел, но как-то <помутнение> не рискну ее ставить, она чересчур убитая, зажеванная. Завтра заеду в магазин, накину новую шайбу, затяну, проверю. Если сильно заработает, значит будем идти дальше. Если нет, будем продавать ее как есть. Капитай этот мотор, смысла нет вообще. Тут уже спасибо всем тем, кто подписался предыдущем видео, говоря, что там все беги и прячь, лучше поставить контрактный, в общем, бушный. с проверенным километражом. Все, ребят, видео не очень длинное, но надеюсь, оно кому-то принесло пользу. Потому что информация в нем по-любому присутствует. А это главный смысл проекта, главная его суть. Секретный гараж, там много ремонтов. Сейчас, правда, я немного санбай перевел этот проект. Но э, будут ремонт, если буду жив-здоров. Поэтому автохелп, инстаграм, зелла рация, секретный гараж. Всем всего доброго. Пока и спасибо за поддержку. Хорошо тогда, давай.